Медитация «Избавление от страха». Прослушав эту медитацию, 21 день у вас уйдет страх. Необходимо работать с одним страхом, а дальше – уже когда с этим страхом вы поработаете, работайте со следующим. Закройте глазки и подышите глубоко. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. А теперь представьте, что вы оказались на красивой поляне. Возле вас красивый водопад. Далеке виднеется березовый лес. И вы окружены цветами. Впереди вы видите стог сена и понимаете что что за стогом сена кто-то прячется вам становится любопытно и страшно тем не менее кто же там вы подходите потихоньку а потом набравшись смелости спрашиваете кто здесь отзовись вам никто не отзывается. Вы, преодолев свой страх, заходите за этот сток сена и видите свой самый большой страх. Вам страшно, вы очень сильно испугались. Теперь вы понимаете и видите, как он перед вами меняется, страх удивился, что вы не убежали, а просто стоите и смотрите на него испуганными глазами, и он начинает меняться, то, чего вы боитесь, начинает преображаться, вы начинаете понимать, что это все смешно, и что в этом ничего страшного нету, ваш страх улыбается вам, а вам на душе становится легко, легко и просто, страх растворяется в вас, он исчезает, вы понимаете, что это не так страшно, как вам казалось. Вы подходите к страху, обнимаете его и наполняетесь любовью, счастью, радостью от понимания того, что страх ушел, что страх теперь вам будет помощником. Этот страх превращается положительные эмоции, радость, счастье, благодарность, что этот страх был, а теперь он помогает вам выйти из затруднительной ситуации и радоваться жизни. Ваш страх превращается в радость, счастье, благополучие. Вы берете его за руку, и бегите по поляне, вам так хорошо. Вы кружитесь с ним, кружитесь, кружитесь, кружитесь, наполняясь солнечным светом, который льется на вас. Вы начинаете светиться, радоваться. Вы принимаете этот страх и растворяете внутри себя, кружаясь по поляне. От счастья, радости, любви к самой себе поблагодарите себя и находитесь в этом состоянии столько, сколько нужно. Всех благ вам и удачи!